Мисмилля ассаляму алейкум рахматуллахи в Сегодня мы пройдем новую букву. Она называется каф. Буква каф, твердая буква. «Каф». Будет еще мягкая буква кев. Поэтому не путайте, не путайте. Каф вот это к. А будет еще кеф. Но мы проходим букву «Каф», «Ка к «Ка к. Ка-к-ку. Понятно, да? Ко, к, КУ. Кольбун, например, слово. Кольбун в сердце. Кольбун. Или комар. Луна, комар. Фундук, к, к. Фундук, отель. Так, давайте посмотрим, давайте посмотрим. Итак, буква КОФ. Коффа. Твердая буква коффа. Она как буква Фа, только две точки у нее. Только две точки. Вот так вот пишется. Как буква Фа, только две точки. Раз, два. Смотрим. Калям. Аль-Каляму. Аль-Каляму. Например, Карандаш. Аль-Каляму. Карандаш. Дальше аль комару комару коф фатха коф фатха ка ка ка и слова аль комару луна аль комару луна коф с кастрой к к к твердое к коф с кесарой к мустаким. ким не мустаким а мустаким ким Сырото мустаким. понятно да так ков вот здесь так мустаким. им аль алкадр смотрим алкадр раньше казанок называли Сейчас вот мультиварки, всякие казаны, у них Кыдр называется. Аль Кыдру. Аль Кыдру. Кыдр. Дальше. Коф домаку, Ку. Например, Аль Фунду -ку. -фун -ку, Ку. Отель. Мы это с вами проходили уже. Коф. С сукуном к. К это звонкая буква. Коф с суккуном к так коф фатха калям. Калям. Коф с доммой ку. Ку альфундуку ку. Курайш, например, кураиш курайшиты ли или афи Мустаким, муста так альфон отель к и ков с к к кы. кы. аль кыдру аль кыдру или можно буквы даль и поменять поменять аль кырду аль кырду обезьяна Обезьяна Аль-Кырду. Аль-Кыдру это казан или кастрюля, аль-кыдру или мультиварка. Аль-Кыдру. Коф с кясрой к сфатхай ко ко к, коф с сукуном к, коф с домой ку, ка к ку к. Буква КОВ она звонкая буква. Так, самостоятельная буква КОВ соединяется влево и вправо, без проблем. Так что здесь проблем не будет. Главное запомнить, что она отличается от буквы ФА двумя точками. У нее две точки. У буквы ФА одна точка, а у КОФ две точки. Две точки. Или, скажем, две точки, если вы сказали КОВ, твердая, соединяется вправо, соединяется влево. Как же смотрится теперь буква КОВ? Все то же самое, как буква ФА, только две точки. Уже для вас это легко. КОВ. Буква КОВ. КОВ. КОВ. Самостоятельная буква. КОВ. В начале слова. Ков в серединке слова. И ков в конце слова. Ков самостоятельная. Ков в серединке. Буква ков в конце слова. И буква ков в начале слова. Баракалав фикум. Ваджазакум уллаху хайран. хайраль джаза. سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك